привет друзья в этом видео показываю вам отели experience кироса значит будет парк и будет премьер если получится я разделю эти видео если нет то все придется показывать оба отеля в одном видео в общем подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых моих видео смотрите эти видео и тогда вы всегда будете в курсе всей полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Так, мы сейчас идем, получается, с территории Паркленд на территорию Премьер. Ну, первое, что я вижу, это... Территория, которая поддерживается в нормальном состоянии. Газоны ухоженные, политые. Каких-то таких моментов критических пока что я не вижу, но я только зашел на территорию. Так, тут у нас кстати получается на территории премьера есть аквапарк значит отдельно для маленьких деток вот он перед вами и справа он повыше да это не грандиозный какой-то аквапарк но тем не менее у нас здесь есть такие средние 4 горки так что даже взрослые смогут покататься здесь на горках. Итак, вот наш ресепшен, ребят, холл отеля. Очень низкий такой, но он с двух уровней. Там что-то вверху есть, я не знаю, что там. И слева у нас ресепшен, там, где туристы регистрируют свое проживание. Значит, заселение 14.00, выселение 12.00. Да, совсем такой вот небольшой холл Ну, в принципе, есть где посидеть здесь. Кондиционер работает, в принципе, температура здесь комфортная. И здесь ну, такой какой-то ароматизатор присутствует. Такой легкий-легкий. Ну, во всяком случае, здесь пахнет, можно так сказать. Ну, в нормальном состоянии ресепшен да и территорию ту которую я видел тоже в нормальном состоянии сейчас мы пройдемся еще по территории ребят и постараюсь вам показать как выглядит номер ну и состояние территории в общем пойдемте пройдемся Так, давайте глянем что у нас сверху а сверху у нас ребят бар я так понимаю это наш лобби бар вот так он выглядит. Ну, в принципе, стандартно. Алкогольные, безалкогольные, чай, кофе, водичка. Нормальная мебель. Да, видно, что не новая. Ну, Но нормальное египетское состояние мебели, ребят. Идем дальше на территорию. Вот смотрите, значит, в принципе, видим, как садовник косит газон но опять ребят вот сколько я не видел сколько я не видел даже в самых дешевых пятерках в египте в шарм эль то есть за зеленью следят очень следят то есть в принципе как бы может быть это и не совсем такой большой показатель для отеля но с другой стороны опять кому нравятся выгоревшие газоны вот но видите как бы здесь с этим порядок даже эконом пятерочки следят за своей территорией особенно за ее озеленением и тут сразу я вам хочу рассказать за пляжи этих отелей потому что показать у меня в этом видео пляжи не получится из-за того что отель условно говоря находится на третьей линии значит у отеля есть два пляжа один песчаный experience golden sand beach и второй experience hilltop beach Коралловый находятся они в Хадабе и в заливе мая. Значит, на оба этих пляжа отель предоставляет бесплатный трансфер. Значит, трансфер курсирует по графику. Объективный график, вы узнаете только во время пребывания в отеле расстояние до пляжей примерно около 10 километров то есть по продолжительности трансфер занимает около 15-25 минут и самое главное что на пляже есть полноценный бар и ресторан где можно нормально покушать и не возвращаться на обед в отель ребят показываю вам санузел смотрите значит вот наша косметика вот наш умывальник, абсолютно чистенький фен нового образца ну, чистый туалет и чистая душевая кабина беленькие полотеночки так и вот номер делюкс ребят одна большая спальная кровать пару стулов столик чайный набор и балкон большой просторный есть пластиковые стулья и столик и вот вид из балкона на территорию отеля премьер премьеры ребят еще раз значит вот это и вся территория в принципе отеля большой бассейн с подогревом зимний период ну и смотрите как выглядит территория отеля премьер она получается достаточно такая компактная слева у нас там аквапарк дальше я вам все в этом видео покажу так ух ты, смотрите какого чудика сделали из полотенец кстати пункт выдачи и обмена полотенец полотенечко красивые голубенькие свеженькие так ребят и большая ошибочка у меня значит смотрите не 4 горки а опять горок даже и этот аквапарк подогревается зимой нам так сказали в отеле есть шезлонги, зонтики, ну стандартно, ребят, душевая, чтобы обмыться, шезлонги. Ну видно, что в возрасте, ну в принципе ничего, более-менее нормально. В общем, кстати, это первый аквапарк, ну как бы аквапарк, видите, здесь пять горок, которые подогревается в зимний период вообще вот отели с большими аквапарками аквапарки там не подогреваются потому что это нереально подогреть особенно зимой а здесь в experience зимой 5 горок с подогревом ну ребят это нереальный жирный отличный показатель для отеля в принципе из эконом сегмента а это у нас детский Условно говоря, аквапарк, ребята. И он тоже подогревается в зимний период времени. В общем, отель эконом, но о туристах заботится. А вот шезлонги, смотрите, вот в таком они состоянии. Ну ладно, давайте закроем на это глаза. Так, дальше идем на территорию Паркленда. Э -э, Паркленд немножко идет выше по стоимости. Потому что в нем как бы концепция ультра все включено, ребят это не означает, что у вас там будет алкоголь импортный это означает, что там типа оно круглосуточное но опять-таки э, существенное чего-то ожидать от этого не стоит потому что это не Турция это Египет, ребят и в Турции даже концепция ультра иногда это только название ультра не говоря уже про Египет но Значит, гости паркленда могут гулять, ну, в принципе, пользоваться всей инфраструктурой, в том числе и премьера. А вот премьер может пользоваться только инфраструктурой своего отеля. Собственно говоря, вот там бассейн, я вам показывал из номера. Ну, горками, да. Они пользуются одинаково, и пляжем они пользуются одинаково. Значит, на территорию. Паркленда. Гости могут заходить из премьера, но пользоваться инфраструктурой им нельзя в Паркленде. В общем, пойдемте посмотрим, как выглядит Паркленд. Да, ребят, смотрите, здесь есть еще кинотеатр в отеле. Но раньше, вообще, когда туристов я сюда отправлял, то они говорили, что э, фильмов на русском языке здесь не было. В общем, если вы отдыхали в этом отеле и пытались посмотреть фильм в кинотеатре, напишите, пожалуйста, в комментариях, что там были за фильмы и на каком языке они транслировались. Итак, вот у нас уже холл отеля Кирозейс Experience Кирозейс Парк. Это у нас правой стороны находится ресепшн. он просторнее он повыше он он красивее Ну, в общем отличие есть кондиционер работает температура приятная легкая какая-то ароматизация воздуха и слева у нас от входа в пол у нас есть такой вот бар В принципе стандартно. Алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе, пиво. Так, давайте сейчас посмотрим, скорее всего номер, а потом, возможно, у нас получится чуть-чуть пройтись по территории. Так, ребят, санузел в номере стандарт. В Experience Parkland. Ну, чистый, умывальник, косметика, маленькие зеркало, подсветочка работает. А вот где наш фен? Фен, наверное, где-то в ящичке, ладно Ту туалет и такая душевая кабина тоже все чистенько имеется в виду ржавчины особо нигде не увидел и полотенечко так и вот наши тапочки дальше и сам номер одна большая кровать справа плазма, пара стулов, столик и вот наша терраса на террасе хорошие такие кресла большие и вид на территорию отеля. Так, ну что, территория Паркленда. Опять зеленые ухоженные газоны, красивые кустики, пальмы. Вот у нас слева большой бассейн тут у нас есть бар возле бассейна есть какая-то сцена ребят видимо тут какая-то анимация проводится дальше у нас там еще есть бассейн туда вглубь отеля но подогревается по моему только этот один бассейн значит что у нас по шезлонгам шезлонги в таком же самом состоянии как и в премьере ну собственно говоря терпимо ребят терпимо это не самые критические показатели главное что он целый более менее нормальный этих матрасов мягких нету. глубина этого основного бассейна значит в этой части 144 сантиметра на 3 метра дальше 154 сантиметра В общем, ребят, смотрите, по всей территории ходить, естественно, мы не будем, времени на это много нету. Она либо ухоженная, либо не ухоженная. С первого взгляда сразу все видно. То, что я увидел, все ухожено. Видите, какие зеленые газоны, ну подстрижено все, пальмочки все красиво. Ну за всю эту зелень я вам уже рассказывал.